Добрый день, меня зовут Александр Трафуша. живу и работаю я в городе Мюнхене, Германия. Как я пришел к тому, чтобы стать заточником? С детства я любил затачивать ножи. Когда вырос, я так это делал и это обожал. Но как я стал за профессиональным заточником. Моя жена пошла в салон, где делаю ногти. Я пошел вместе с ней и вышла так, чтобы ну, зашел мне навязчивый разговор. И вышла так, что оказывается, в Украине. Она пошла там, никто не затачивает, ну, затачивает но нужно посылать и в Карпатской области или в Киев, или в Днепр, или, или, во, или во Львов. И ждать, когда они вернутся, до месяца. Потом я эти же практически слова услышал здесь, в Германии, что наши девчонки, которые занимаются ногтями, посылают Минск, Москва, Киев. И тоже ждут очень долго. Я начал эту мысль развивать и в 2019 году где-то в мае через Google нашел фирму Adams, где мы договорились о том, что я к ним приеду у учиться. Вела со мной беседу Евгения, при, при, приятная женщина, и много мне подсказала. В ноябре я приехал в Самару, где, где меня учил Владимир Сидоренков. Он мне поставил руку и помог подобрать тонок для маникюрки. По возвращению в германию я начал за заниматься э, маникюркой поначалу естественно это было все до все долго э, потому что не было набита до конца рука сейчас это естественно про про про происходит до 10 минут и я доволен этим но э, где-то год тому, на, тому назад я вижу что это идет и меня задают э, люди вопросы а вы можете затачивать и ножницы затачивать то затачивать дро дру, другое я уже подбил сына поехал второй раз и в прошлом году это 2001 год на учебу чтобы закупить оставшиеся станки которых у меня нет <coughs> это еще 4 <coughs> и, от, и и отучиться на парикмахерский бытовой инструмент что, что и произошло. Сейчас у меня, стоят, у меня есть все станки, и я, и я затачиваю и ножевые блоки, и парикмахерские инструменты, и э, ножи. Ну, то есть, все то, что можно заточить, вернее, практически все, я затачиваю. Я, я приношу великую благодарность фирме Адамс, которая наставила меня, которая дала мне возможности... Э, понять, что есть что. И э, я рад, что теперь э, это мое любимое дело с детства э, от, от ножей, которые я обожал, чтобы они были, были, были острые, острые. Переросло в хорошее хобби, за которое мне люди лотят деньги, а я за это наслаждаюсь. Так что у кого есть же есть желание, не покидайте эти э мысли и, и эту мечту, а приводите ее в действие и становитесь моими коллегами. С уважением, Александр.